здравствуйте сегодня у нас 29 апреля 2023 года мы в солнечном берегу прямо на берегу на песчаном солнечном ну, температура примерно 18 20 градусов тепло песочек чистенький недавно Разбросали здесь эту кучу песка, которая была насыпана здесь целую зиму. И сейчас солнечный берег готовится к сезону. Уже некоторые отели принимают туристов, а некоторые просто готовятся. Открываются помаленечку магазинчики сувенирные. Вон там вдалеке не старый город. Вот. Ну, что хочется сказать по поводу беженцев из Украины, которые живут на побережье. Наступает сезон, и это время, когда будут решаться некоторые организационные вопросы для беженцев. И, возможно, эти решения будут связаны с каким-то перемещением беженцев со своих мест в отелях. Другие места, может быть, и не будут связаны, может, кого-то и оставят на тех же местах, ну, а может быть, и не оставят Эти решения сейчас готовятся к принятию, ну, если вы не знаете, то программа гуманитарной помощи беженцев беженцами из Украины продлена очередной раз до 10 до 30 июня ну и по всей видимости будет и в дальнейшем продолжаться особо особое внимание было уделено вопросу порядка перемещения беженцев из Одного места пребывания в другое место пребывания. И эти особенности прописаны в соответствующих документах. Управляет всем этим процессом агентство. И штаб, национальный штаб по делам беженцев. В -то, как оно будет еще будет видно в дальнейшем но можно надеяться что будет уже более организовано это выглядит чем в прошлом году Но мы то здесь пребываем не не с весны, то есть даже не с лета, а с осени, поэтому не застали мы того, что происходило при начале туристического сезона на побережье в прошлом году. Но сегодня уже почти начался новый сезон и вот это каким-то образом на нас скажется. Как будет, трудно сейчас что-то предположить. Но, как говорил солдат Швейк, еще никогда так не было, чтобы никак не было. Как-то будет. Вот. Очень приятно идти по песку. Даже хочется лечь и позагорать. Вот уже мужчина лежит, загорает. Ничего вроде страшного нету. Наверное, песок не такой теплый, а может быть уже и прогрелся. Вот такие вот дела. Вот там где-то тент кто-то развернул. И, наверное, просто проживает на берегу. Ну, или можно подумать, что он это делает наверное не Макдональдс не КФС которые здесь работают в летний сезон еще не начали свою работу и вот-вот начнут так что какие будут здесь происходить процессы я постараюсь вас держ... проинформировать и держать в курсе а пока что-то предвосхищать но это затруднительно все пока находятся в каком-то положении или состоянии ожидания ну и как говорится по-болгарски никуда никто не спешит ну и мы стараемся не особо предпринимать какие-то кардинальные такие действия решения вот что касается украины то понятно что все там идет по-прежнему готовится контрнаступление был недавно удар по Крыму там загорелась нефтебаза Севастопольской в ухте. вот гонения идут на русскоязычных граждан ну, а тоже все своим чередом так не хочется об этом вспоминать но что есть то есть как говорится очередной раз стало известно что преподавательницу университета налоговой службы Уволили по жалобе студентов на то, что она отказалась вести занятия на украинском языке. Читаешь там комментарии под этим всем видео Ленины Соколова? Это выложила и становится понятно, что геноцид. раздувается конкретный то есть там люди пишут про русскоязычный что дескать это их путин пришел освобождать вот их давайте в окопы а мы тут украиноязычные отсидимся так сказать как нас в армии учили Вперед, бойцы! кричит командир. А я за вами. Мы грудью постоим за вашими спинами. Ну, такие вот порядки, что было когда-то. То же самое касается особых условий для украиноязычных патриотов Украины. более или менее патриотичны. Люди есть люди. Вы же понимаете, каждый хочет остаться в живых. Но если ты хочешь остаться в живых, то зачем же своего согражданина? Отдыхать. а самому становиться что ли в заградотряд но это чисто по-российски так что такие дела хотелось бы конечно прекращения всего этого всей этой войны всей этой языковой бредятины всего этого геноцида русскоязычных граждан украины ну пока Видать, нету политической воли, так сказать, чтобы это прекратить. Война, понятно, кому-то выгодна, кому-то выгоден этот геноцид. Ну а страдает, как правило, та часть населения, которая. Не может себя реально защитить вот еще одни отдыхающие прекрасно себе расположились на песочке спрятались от ветра вот здесь вот это этот тентик палаточка О, мужчина расслабляется болгарин Музыка Там парочка целуется На мостике люди прохаживаются А сейчас и мы туда зайдем Тоже глянем Что там и как Вот как вы видите Мужчина Зашел в воду Правда не окунулся Но тем не менее уже как-то начал этот купальный сезон. Ой, кроме него никого. вот он первый. Так что с почином. Вот мы на мостике. С этой стороны тоже люди отдыхают на песочке. Вот здесь желто-синий аттракцион за 25 лева. Такая открытая кабина двухместная. Они вышипываются вверх и потом вниз. Вверх, вниз. Да, экстрим. Вот магазинчик. С различными пляжными аксессуарами вот прямо на первой линии открыт ну, дальше тоже парочку магазинчиков открытых вот здесь вот игровые аттракционы play to win sunny beach game различные там призы можно выиграть здесь вот кофейный автомат за 70 долго эспрессо взять еще так Здесь за два лева мячики за один лев тоже какой-то пристан. вот это вот электроскутер за 8 лево наверное в час имеется здесь какие-то штанишки скорее всего турецкие за 15 лево разные шортики за 5 ну, жилеточки еще зимние футболки за 10 так что жизнь налаживается ресторанчик открыт здесь, как обычно меню что почем ну вот, рыба и морепродукты 200 грамм колец крабовых с гарниром ну, почти за 19 слева что тут еще тоже рыба по 17 200 грамм Жареное. Зефани паб. Меню богатое, достаточно. Бургеркин. здесь есть также вот здесь пицца хип-хап почему не пишут но почему-то она здесь есть ресторанчик централ меню вот здесь царевица, кукуруза, по 3, по 4, по 5 лево стаканчик. Закуски, цены, ну, здесь поменьше, наверное. Омлет калифорнийский за 10 лево. Какие-то блинчики Фотография. за 7 Фотограф ага. а -а -а. 10 лева. 10 лева? А -а -а. <laughs> ну вот, если вы видите Логотип Макдональдса Вон он там расположен Но пока еще, по всей видимости, он Закрыт ну, Скоро откроется Здесь, видать аттракцион электромобилей можно поучаствовать еще приз куранта нету, но уже готовятся вот объявление о наборе персонала the corner bar and dinner Угол, да? Набюра сервитеры. Это официант пицер. Ну, это понятно, готвач тоже понятно. Работник, работничка, милна, хихи, нистка майстер, дюнер. Ну, в общем-то, учите болгарский, и вам все станет понятно. Все эти позиции они не требуют знания болгарского. Так что хотите. Устраивайтесь Вас примут Вот Игровой зал Рулетка Бар Тоже готовится к началу сезона Можно взять джекпот Обменный пункт рядом Курсы валют Доллар 1.8 евро 1.9 Почти 2 Тут румынская, чешская, британская валюты. В принципе, украинскую тоже можно поменять при желании. Вот. Джентльменский клуб. Полный стриптиз. ваши мечты арендуют ну, вот мы здесь на фастфуде посмотрели заказали ну, вот этот порция донор или дюнер в коробочке за 10 лево и картошку фри за 4 сейчас нам выдадут наш заказ и мы приступим к обеду здесь еще вот есть небольшие пиццы, правда с колбаской они за 4,50, но мы предпочли вот он наш заказик картошка фри, нам добавили сюда еще мяско и вот этот вот за 10 дюнер такой большой ну, приятного аппетита а вот такса за такси ну, для посадочная 4,50 за минуту простоя 1.50 за километр пробега 3 за, вне населенного пункта 3 днем и 3,50 ночи километр пробега такие цены за такси ну, а вот здесь вот мы видим цветущий гранат вот такие вот сиреневые цветочки мелкие но все же есть вот они вон там гранат вон там еще дальше гранат много их здесь это акация а здесь мы видим строительство уже заканчивается ну, я думаю, что это Макдональдс очередной. Ну, а кто-то говорит, что может быть это автомойка. Ну, как закончит, так узнаем, что же это на самом деле. Да, ну вот это вот вообще чудо и чудес. Кустик такого айваринового цвета, да? Тут и собачка отдыхает ну что погода чудесная загорать можно вот тот же приз курант за такси Вот здесь прокат авто. Ну, за один день 16 евро. От 2 до 4 14 евро в сутки. От 5 до 7 12 евро в сутки. И если берете на 12 дней или на 8, то это 10 евро в сутки. То есть за 8 дней 80 евро стоит авто но еще можно вам рассказать о моих успехах в изучении болгарского языка курсы ну, уже наверное третья неделя пошла два раза в неделю в среду и в пятницу в 12 часов нас преподаватель обучает онлайн сам преподаватель вернее преподавательница находится в лондоне и прекрасно ведет Наше занятие на платформе Видама. Ну, <coughs> что сказать кратко, да, болгарский язык имеет некоторые особенности, в отличие от русского. Ну, например, в болгарском нету падежей. Это первое, да, нету инфинитива. Это второе. Есть э ну, как это называется артикли но эти артикли не так как в английском ставятся перед э, существительным или прилагательным вместе с существительным а после ну и они как бы изменяются в зависимости от рода и числа вот также от рода и числа и от лица изменяются глаголы глаголы в болгарском есть трех групп группа Э, группа И и группа А Но глагол входит в ту или иную группу в зависимости от того какая буква у этого глагола в конце его, когда он находится в третьем лице единственного числа Например, той гледа Это глагол группы А Или той яде Это глагол группы Э Или той работе это глагол группы и, Ну и в зависимости от группы эти глаголы изменяются по лицам. Ну, то есть as сым, ти, си, той, э, не, сме, ве, сте, т, са. Ну вот такое изучение болгарского языка очень увлекательно мне вполне нравится <с> очень забавно учить этот язык рекомендую ну а сейчас мы зайдем в магазинчик там купим воды ну, на этом будем с вами прощаться всем вам хорошего комментируйте, ставьте лайки приезжайте в Солнечный берег увидимся